Какие же загадки может таить в себе новая королевская битва уже на 32 человека? Я тоже задавал себе такой вопрос, но единственное, что приходило в голову, это просто редчайшее оружие, которое находили только на этом режиме. В прошлый раз это был пулемет М240Б, я думаю, вы о нем слышали. Но просто взгляните, что мы нашли сегодня. Это мать его, Тавр СНР. Тавар СНР, он вернулся в Warface на королевскую битву. Черт, это произошло, это не сон. Тот самый черный Тавар вернулся в Warface. Но судя по названию, я думаю, вы уже догадались, о чем будет этот ролик. Потому что минус 32 человека на королевской битве еще никто не делал. Такой возможности ни у кого не было. Сейчас мы попытаемся повторить тот самый эксперимент, который уже как-то был, это минус 16 зоной. И вот она сужается, и осталось у нас пока что 30 человек, я не знаю, останутся ли все живые, потому что обычно находится какой-нибудь Вася, который все портит. А среди такого количества игроков... И да этот Васянчик нашелся, нас уже 29. Боже, как это было трудно собрать столько народу, всем объяснить, что нужно делать, ну... Но... я не буду вам об этом рассказывать, потому что это такая боль. А тем временем зона сужается и мы уже вот-вот отъедем на тот свет, но это будет нечто уникальное, это 100% Все, кажется, началось Блин, ощущение, что мы просто сгораем Охренеть Охренеть, сейчас все просто помрут в один момент Блин, я уже отъехал Последним у нас останется какой-нибудь стандартный бацанчик Например, вот этот. И я уверен, через все это мы прошли не зря, потому что много чего еще можно придумать на этой королевской битве. Предлагайте в комментариях, прямо сейчас пишите. Лайк ставить не забывайте, подписывайтесь на канал. Всем пока!